Часто ли мы обращаемся за помощью, когда у нас не получается определить причину той или иной неисправности? Эксплуатируемая нами техника никогда не будет идеальной, а гарантированной производителями сроки ее эксплуатации могут сократиться вдвое. Редукторный стартер облегченной конструкции не заслуживает особого внимания у многих наших механизаторов из-за частых поломок отдельных его узлов. Последняя неисправность, которая проявила себя при включении стартера заставила задуматься много знатоков местного тракторного парка при первой разборке был заменен гольчатый роликовый подшипник со стороны каждого знатока следовали высказывания что стук располагается в редукторе стартера ну это и так понятно а что же вызывает тот самый стук без разборки не определить в чем собственно кроется причина вращение якоря стало более свободным но стук при включении стартера не исчез Включаем стартер без передней крышки и без редуктора. У нас остается только электрический привод. Никаких стуков и заеданий при включении не слышим. Устанавливаем огонную муфту с зубчатым колесом, образующим зубчатым валом, якая цилиндрическую зубчатую передачу. То есть тот самый скоростной редуктор, из-за которого стартеры называют редукторным. Стук снова появляется. Вроде бы никаких видимых причин не заметно. Даже следы износа отсутствуют, но все ли так. Присмотримся повнимательнее, а для более глубокого осмотра используем увеличительную линзу или очки. Всего лишь маленькая трещина на впадине венца зубчатого колеса обгонной муфты. Какие нагрузки действовали на зубья сейчас определить трудно, но из-за чего появлялся стук становится понятным. Ширина дна впадины в поврежденном месте превышает нормальную ширину на 0,3 мм. А это значит, что вершины зубьев, которые располагаются между повреждением, сместятся друг от друга на большее расстояние, с чем увеличится и шаг зацепления в этом месте. Зубья вала якоря при вращении наскакивают на зубья колеса на поврежденном участке. Увеличивается износ роликового подшипника, нарушается профиль зубьев, появляется стук, по которому в будущем уже точно можно диагностировать поврежденную шестерню. Пообщавшись с теми у кого на тракторах установлены подобные стартеры нам стало известно что редукторный и скоростной стартер облегченной конструкции очень часто выходят из строя по той же причине что и наш. У многих не выдерживает обгонная муфта которая разлетается, с чем иногда повреждается крышка редуктора, а наш случай наиболее легкий, всего лишь трещина на зубчатом колесе бендикса. Бендикс. Бендикс меняется, но с каждым ремонтом вложения в стартер превысит его стоимость. По этой причине наши знакомые устанавливают другой редукторный стартер от испытанных производителей или обычный стартер без редуктора. Кстати почему Бендикс? Мы слышим Бендикс а подразумеваем обгонную у муфту стартера. Мы говорим «Бендикс» и тем самым произносим имя талантливейшего американского изобретателя Винсента Гуга Бендикса, который еще более ста лет назад изобрел усовершенствованный привод стартера для легкого запуска двигателя.